Ну вот и пришла ко мне долгожданная GoPro 9, и мы ее прямо сейчас откроем и посмотрим, что там внутри. Да, GoPro в этом году удивила. Камеру положила не в пластиковый ящик. Абнормальный кейс. И внутри вот такой картонный кейс. И все вложено. USB Type-C провод. Не 3.1, не 3.0. Простой провод USB Type-C. Один держатель короткий. Один согнутый. Согнутая лепушка на шлем, наверное, один болт для держателя и одна батарейка и сама камера. Камера лежала в таком пластмассовом, не знаю, картонном этом такой и вот сама камера и главный момент и все невинно потеряли так. За камеру платил 330 фунтов. Так как я GoPro Plus имею этот membership. Заодно положили SD-карточку на 32 гигабайта. И еще докупил зарядное устройство с одной батарейкой. Так как потом покупать батарейку это будет проблема уже в прошлом году. Я тоже имел проблему с GoPro-камерой с батарейкой. Кейс для двух батареек. Посмотрю одинаковый может. Так, этот старый не оригинальный и новый оригинальный. Нет, не подходит. Батарея в старый кейс тоже не влазивает. Сами батареи... Вот, величина такая разная, как вы видите насколько и сама батарея тоже потолще, ну и главный момент включение камеры. разряжена хорошо что у нас есть еще запасная и по вам о запасная работает все GoPro English, соглашаемся, не включаем и выглядит вот так вот. Кейс лежала бумажня вот это, что я, GoPro Subscription, это где-то на 100 фунтов дешевле, камера обошлась еще минимальная инструкция и пару, тройка лепушек и книжка все да, сам кейс попробую сделать перегородки и как бы может получится вместить несколько камер, будет очень удобно с батарейкой была еще еще один провод был тоже. Не 3.0, не 3.1, а простой USB-шный провод. GUPRO. Окей. Okay. И сразу, как вы видите. Так. камеру и коннектимся паримся все 8 процентов на батареи а еще смотрим прошивка да немножко Немножко экран туповатый. Новое меню получилось. Камера инфо. Стоит 1.0 прошивка. Так что сделаем тест. И да, экранчик прикольный. И тест на улице и погнали всем и вот чтобы получить такие кадры мне надо на девятке э, нажать э, на запись этот режим напишу как называется я уже забыл она а восьмерке работает пульт вот сразу нашел первый косяк и на меню gopro 9 нету возможности подключить это дистанционный пульт, оригинальный от GoPro, не какой-то там от телесина, от стороннего разработчика, а именно оригинальный пульт, возможности подключить нету. Есть возможность подключить только телефон по GoPro э, этой аппликации, а уже как бы пользоваться дистанционным пока возможности нету. Я вчера вечером это заметил, обязательно напишу в поддержку GoPro и буду спрашивать, что как, пока времени не было, но обязательно ответ дам знать или в следующем видео, или прикреплю где-нибудь этот свой комментарий вверху, то есть внизу под видео, под этим, но обязательно-обязательно выясню, и, и скажу, как дела э, с этим крутом э, Теперь дует ветерок. Записываем 4К э, 50 кадров в секунду. Штатив немножко э, болтается от ветра. Но вот такие дела. И вот теперь мы попробуем как раз э, те же горочки на 4К э, 50 кадров в секунду. И попробуем как бы проехаться по, по горкам с этими камерами. Только я заметил, я включил теперь широкий угол обзора на девятке. А на восьмерке стоит линер. Сейчас переключусь и поедем на широком угле обзора. Теперь тест будет HyperSmooth 2 на восьмерке, гайпер 3 на девятке. Крепление шатается, как вы видим но э, тест должен быть таким, чтобы как возможно как возможно больше, сори, как возможно больше увидеть, насколько трясет, насколько трясет стабилизация. специально на рок э, на э, специально на э, DJI Osmo Action отключил рокстеди стабилизацию чтобы посмотреть реально как трясется велосипед как трясется этот штатив чтобы все увидели а потом в следующий раз проеду уже со включенным рокстеди и погнали Rocksteady на DJI Osmo Action 4K 50 кадров в секунду GoPro 8 Hypersmooth 2 GoPro 9 Hypersmooth 3 Восьмерки девятка на крепление шатается намного больше ну и вот еще раз попробуем проехать по точкам прыжок, Опа. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Немножко Кружок. ушел, Кружок. Кружок. Вот Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Кружок. Просто по кочкам, просто, просто по кочкам видите, как трясутся камеры. Вот такая стабилизация разная на этих камерах. Э -э делать выводы вам. А я только оставляю сухие факты. И вот система выглядит теперь вот так вот, на, на лямке подзатяну под ремни и попробуем проехаться опять же по той же трассе посмотрим насколько э, хорошо или плохо отрабатывает Хайпер смут 2 и гайпер смут 3 а потом попробуем уже обе камеры на буст моде на, на груди и погнали как-то так, как-то так, не успел uh, стыгнуться. здесь у меня есть эти педали, видите, замки, ботинки, пристегивается. И не успел, но упал очень, если можно сказать, очень удачно. Так вот, наверное, первый фейл на канале. Так как на GoPro 8 буст не работает в 50 кадрах, а на девятке буст работает теперь поедем 4 к 25 кадров в секунду и, и обе камеры гупро 8 и гупро 9 будет на буст моде угол обзора широкий погнали надеюсь теперь не падать на диджай как всегда рок-стейд остался и два прыжка. Раз. Два. Большой. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Специально подпрыгиваю. И вот такие прыжки получились на буст моде. И теперь поставил таймвар в 4К на автомате и посмотрим как на восьмерке авто на девятке там что-то не загорается вместе 5К на GoPro 9 и горизонт левелинг поставленный выравнивая выравнивание горизонта так Ветер дует сильно. Сегодня забыл взять Sony. Все говорят, Sony это эталон лон звука. А я как раз ее и забыл, эту x 3000 ю чтобы сравнить звук. Ну, сделаю в следующем тесте могли понять, насколько работает восьмерка и девятка. Они обе на автоматическом снижении. Только на DJI Osmo Action стоит микрофончик с ветрозащитой. Но такой ветер, что вряд ли даже он что-нибудь поможет. Тут сама дорога немножко трясет. Так что... Не знаю, как наяву, как на камере будет выглядеть, но дорога немножко потрясывается. Погода прекрасная, 25 градусов тепла, солнышко для 4 и 5к, так как бы... Только то. И вот теперь э, цвета GoPro. Лицо, цвет, наверное, опять же будет таким розовым. Вот такие GoPro цвета пишут обе камеры. 4К 50 кадров в секунду. И вот теперь плоские цвета те же 4 к 50 кадров в секунду. И вот лицо выглядит на обеих камерах в плоских GoPro цветах. Вот так вот. Весь тест сегодня был в цветах GoPro. И продолжу в том же GoPro окрашении. И теперь на обеих камерах Linear Mode. И попробую этот э, на девятке линер. Горизонт левелинг. Не знаю, мне на экране как бы все. Если вот так трясу, то вроде нормально, но нормально на обеих камерах не знаю. А вот так вот или пока еще чего-то не знаю. Есть на девятке этот режим запоздалой съемки, где вы можете поставить время, когда вы хотите, чтобы камера начала снимать. Но на восьмерку эта возможность тоже есть. Если вы скачаете прошивку от GoPro Labs, по-моему, 175 называется, и она работает с QR-кодами. Сосканировали QR-код заранее сделанный, и вам камера будет записывать те же Запоздалые э, файлы Как бы э, Будет э, от, от, э, Отложить Старт записи По вашему усмотрению Так что Это можно обойтись На восьмерке То же самое Просто на девятке Это уже есть все Встроено в меню камеры Но как говорю Обойтись можно и с восьмеркой тем же самым просто вам надо иметь мобильный телефон если хотите данное время сделать QR код надо интернет а если сделали дома заготовки хватает сделать только QR коды и все возможности те же также здесь есть возможность как бы с QR кодами когда камера работает как Датчик движения срабатывает, наверное, этот сенсор, есть там differences называется, как бы меняются точки на, на, на сенсоре и с каких-то из, точек изменения включается запись. На девятке такого нет, но говорю, это только надо вставлять прошивку от GoPro Labs 1.75 по моему номер, я оставлю внизу название у меня есть даже видео как э, делать э, про это GoPro Labs пока записывал сегодняшнее видео вставил э, обе батарейки полные э, батарейки разряжались э, одинаково но теперь GoPro 8 уже показывает 37 процентов, уже на красном, оранжевом таком. А девятка еще показывает 46 процентов. Где-то до 70-60 процентов, проценты падали одинаково. Еще раз включил этот горизонт-левелинг. И не знаю почему, но теперь он уже заработал. Как вы видите, он уже заработал. И теперь... Да, этот горизонт-левелинг иногда сделает медвежью услугу. Из экшена сделает не экшен. Э, так как иногда в не надо, чтобы камера поворачивалась под угол какой-то. А получится так, что камера будет все плавно, красиво. Но... Иногда, иногда на лодке, например, где-нибудь, где вы хотите выдержать на волнах горизонт, это будет очень-очень даже удобно. Режим High Side работает он как авторегистратор, записывает файлики по 30 секунд или 15 секунд, смотря как, как вы настроите. и потом стирает вот так по круговой стирает и записывает новые и когда нажимаете запись он вам оставляет этот последний файлик который вы выбираете и который записываете вот здесь на этом экранчике тоже вот видно как бы вряд ли нажимаете запись Запись пошла, запись выключаете, и теперь вот идут обратные секунды, 2, 3, 4, 5 и так далее, вряд ли вам будет видно, но, но вот так вот, и вот выбираете этот, этот файл, который вам надо с этим режимом камера работает постоянно постоянно записывает постоянно стирает так что аккумулятор э, работает в полную постоянно имеет это в виду когда я покупал девятку в тот же день был медиамод в продаже я посмотрел он для меня э, с моим этим э, аккаунтом GoPro стоил 56 фунтов 55 98 или 99 стоил но я подумал посмотрю обзоры если он уже есть сначала в продаже посмотрю другие обзоры и тогда уже решу покупать или нет но получилось так что он резко на следующий день я передумал надо думаю купить и он уже на следующий день было исчез из продажи и теперь непонятно когда когда он появится этот режим что меняется линза там на, на на сверху широкий угол работает только в 2,7 к так что картинка уже не 4к даже не 5к 2 2,7 к простите 2,7 к работает этот режим с другой линзой The GoPro сделали Сменный, сменную, сменное стекло объектива и теперь можно сюда будет поставить любые ND-фильтры любые любые как бы стекла сторонних производителей так что очень очень даже даже я считаю неплохо вся информация видна на экранчике что и на заднем практически вся так что удобно, смотрите на экранчик, кадрируйте себя, очень-очень даже удобно. про что положила камеру в эту коробку, сама коробка хорошая, но недостаточно доработана. Здесь могли бы поставить молнию и все крепления, эти болты, оставались бы внутри вот эти мелкие детальки, а здесь могли бы поставить или сделали бы возможность где-нибудь купить вот эти разделители на липушках вставляете раз, раз и, и все. есть разделитель, камера как бы не болтается, не, не шатается, не, и все красиво, все удобно было бы. Вот, как говорится спросили меня насчет счет этого я эти коробки покупаю только которые есть вот с этими молниями обязательно из молнии даже не рассматриваю вот такие коробки так вот вопрос слушайте умный совет вот видите этот гол был здесь а он теперь оказался тут и вот например вот поставили камеру ставили вот разделитель и все он уже никуда не болтается никуда ничего удобно и, и хорошо так гупро девятка экранчик это еще то надо или попадать точно знаю прямо на кнопку эту или она вообще не срабатывает она восьмерке намного намного легче срабатывать эти кнопки так что имеет это в виду первое впечатление о камере сам экран работает не так не так чувствительно как на губро восьмерке надо иногда несколько раз стапать по экрану на восьмерке он работает намного намного приятнее намного лучше DJI Osmo Action, это вообще эталон тачскрина на экшн камерах, так что так, дальше э -э, селфи экран, да это круто это не то что монохромный экран его можно переключить не на селфи, а просто на, на такой же как бы монохромный экран то же самое И э -э, батарейка, знаю почему-то так и не зарядилась до 100% отключилась от зарядки оригинальной было 93, 94, 95% старался как бы перезарядить еще раз, но ничего не получилось медиамод от GoPro восьмерки не подходит попробую USB Провод подключить USB Type-C и, и посмотрим, насколько э, Работает или нет Провод заказал э, В этом тесте этой информации не будет Сделаю отдельно Или напишу э, внизу под видео Дальше что Этот э, Что э, Режим называется, который с запозданием включается камера здесь идут секунды и камера как бы записывает в память 30 или 15 секунд и стирает то же самое как как автомобильный регистратор просто Это только первые тесты сегодня, так что первое впечатление. Камеру получил вчера. Камера была, батарейки полностью разряжены. Даже не было когда поиграться. Ходил на тренировку, так что сегодня только вот учусь прямо-прямо на ходу, учусь использовать камеру. Смотрю, какие функции есть. Сделаю обзор попозже уже более такой э, подробный но косяки говорю нечувствительный экран по сравнению с GoPro 8 э -э, не работает этот пульт это большой косяк буду спрашивать у GoPro не знаю и наверное еще что-то забыл но но будет, как говорится, предлог еще сделать еще одно видео. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь. И до следующих встреч. Чао. Пока.